Здравствуйте, уважаемые студенты! Предлагаю вам рассмотреть важный вопрос – планирование карьеры. Что означает понятие «карьера»? Это результат осознанной позиции и поведения человека в области трудовой деятельности, связанной с должностным или профессиональным ростом. Итак, обратим внимание на словосочетание «осознанная позиция». Чтобы ее иметь, прежде всего необходимо разобраться в самом себе это очень сложно многим людям не хватает всей жизни чтобы понять свои истинные стремления и возможности тем не менее постарайтесь определить и сформулировать свои желания мечты жизненные цели только после этого следует приступать ко второму шагу формулировать цели своей карьеры на этом этапе вам надо будет перевести свои осознанные мечты и жизненные цели в четко сформулированные цели своей профессиональной жизни. Это могут быть профессиональные цели. Например, к 45 годам стать одним из 10 лучших экспертов в мире по каким-либо профессиональным вопросам. Карьерные цели. Например, в 2030 году стать финансовым директором крупной международной организации. Финансовые цели. Например, со следующего года зарабатывать более 30 тысяч рублей в месяц. Материальные цели. Например, к 40 годам построить собственный двухэтажный дом в престижном месте и переехать туда жить. Статусные цели. К примеру, через 10 лет стать известной личностью, о которой пишут в средствах массовой информации чаще одного раза в неделю. Познавательные цели. Например, через 15 лет узнать все известные науке данные о том, как функционирует мозг человека. Чтобы правильно формулировать цели своей профессиональной жизни, надо иметь в виду следующее. Цель должна быть четко и конкретно сформулирована. Абстрактная фраза ⁇ хочу быть богатым ⁇ не является четко сформулированной целью, так как у разных людей существует различное представление о том, какую сумму в месяц должен зарабатывать человек, чтобы считаться богатым. Цель должна быть истинной. Имеется в виду, что если для вас приоритетными являются финансовые цели, не следует подменять их карьерными. Вовсе не обязательно становиться директором для того, чтобы много зарабатывать. Цель должна быть реальной или достижимой. Вряд ли только что закончивший вуз молодой человек может претендовать на руководящую должность крупной организации. Формулировать цель следует в виде позитивных утверждений. Нужно стараться обходиться в своих формулировках без частицы «не». Цели должны быть сформулированы детально. Чем ближе по времени цель, тем точнее и подробнее она должна быть сформулирована. Обычно сначала формулируется долгосрочная цель на период свыше 3 лет, потом среднесрочная от года до 3 лет и затем краткосрочная до 1 года. Цели должны быть измеряемы, то есть иметь критерии достижения. Один из таких критериев, безусловно, ⁇ срок достижения цели. К процессу постановки цели нужно подходить очень серьезно. Записывайте все формулировки своих целей, своевременно проверяйте и отмечайте свои успехи или неудачи при их достижении. Когда цели сформулированы, следует понять, за счет чего они могут быть достигнуты. В любом случае, если вы собираетесь целенаправленно строить свою карьеру, вам придется приложить к этому некоторые усилия. Определите, какую часть своей жизни вы готовы потратить на достижение целей в своей профессиональной жизни. Проанализируйте свои слабые и сильные стороны. Определите, какие ваши качества будут мешать добиваться поставленных целей, а какие, наоборот, помогут. В зависимости от выбранных целей и личностных особенностей может быть выбран тот или иной вариант построения карьеры. Первый вариант – простая вертикаль. Работник выстраивает свою карьеру, занимая все более высокие должности в рамках одного подразделения, одной и той же организации, либо карьерный скачок может быть связан с переходом в другую организацию. Второй вариант построения карьеры – простая внутренняя горизонталь. Согласно данной схеме, сотрудник поочередно трудится в разных подразделениях организации, но при этом занимает позиции одного уровня. Третий вариант построения карьеры – смешанный горизонтальный-вертикальный. Обычно развитие карьеры по смешанному типу происходит по одному из двух сценариев. Первый сценарий – когда сотрудник приходит в компанию и хорошо себя проявляет в рамках своей должности. Его повышают до уровня руководителя отдела, затем переводят на должность управляющего другим отделом. В рамках второго сценария сотрудник никак не проявил свой управленческий потенциал в рамках отдела, в котором трудился. Его перевели на аналогичную должность в другой отдел, и этот специалист смог проявить себя в полной мере, в том числе и как потенциальный руководитель. После этого данный работник смог занять должность руководителя отдела. Четвертый вариант построения карьеры – резкий поворот характерен для тех, кто периодически ищет себя. Для них нормально несколько раз за свою профессиональную жизнь все в ней круто поменять. Профессию, сферу деятельности и так далее. Пятый вариант планирования карьеры – плавный поворот, как более мягкий вариант предыдущей модели. Шестой вариант – профессиональное совершенствование. Подходит тем, для кого наибольшую ценность представляет содержание, уровень сложности, уникальность выполняемой работы. Седьмой вариант построения карьеры — оптимальная стабильность. Для части людей это только способ добывания ресурсов, поэтому карьера выстраивается таким образом, чтобы работа давала больше денег и свободного времени и отнимала как можно меньше сил. Восьмой вариант построения карьеры – организационная ориентированность, когда имеется четкое представление о том, в какой организации или типе организации человек хотел бы трудиться. Девятый вариант планирования карьеры – собственный бизнес. И десятый – независимость. Часто таким образом строят свою профессиональную жизнь люди творческих профессий, музыканты, художники, дизайнеры. Здесь важен сам факт, что эти люди ощущают себя свободными. Им не нужно ходить каждый день на работу, они сами определяют, когда именно должны трудиться. Нестабильный заработка их не пугает, свобода для них дороже. Чтобы выбрать свою карьерную стратегию, задайте себе вопрос, какой из описанных вариантов больше всего подходит именно вам на данном этапе вашей профессиональной жизни. Обратите внимание, что вид карьерной стратегии со временем может изменяться по разным причинам. Какой бы вариант построения карьеры вы ни выбрали, постарайтесь обеспечить ее плавное развитие. Избегайте пробелов в трудовом стаже и работы не по основной специальности. Желаю удачи, благодарю за внимание.